Фабрика интерьерной Ковки предлагает широкий ассортимент по садовой мебели и декору, фигурам, а также дачному текстилю. Все коллекции можно посмотреть на сайте fabrikakovki.ru в соответствующих категориях. В предстоящем сезоне актуальна мебель, фигуры, декор для дачи и сада. На сайте в левом меню находятся все актуальные категории товаров. В группе «Мебель для сада» находятся следующие группы товаров – арки и беседки для дачи, столы, диваны и лавки, ящики для хранения, качели кованы Самые популярные хиты продаж собраны в группе ТОП-50. Садовые фигуры животных, птиц, сказочных персонажей вы сможете выбрать в категории «Садовые фигуры». ТОП-50 садовых фигур содержит самые продаваемые модели. Здесь сразу и легко можно оформить заказ добавив его в корзину, предварительно пройдя регистрацию на сайте как оптовый покупатель. Кованый декор для сада находится в соответствующей категории. Велопарковки, дровницы и мангалы, садовые цветочницы, шпалеры, заборчики, мостики и вертикальное озеленение можно заказать также оптом. Обзорные видеоролики о товарах и сезонном ассортименте вы найдете внизу каждой страницы сайта. Садовый текстиль, который с каждым годом набирает все большую популярность, представлен фартуками, поясами для работы в саду, сумками и органайзерами для хранения инструментов. Все модели изготовлены из непромокаемого Оксфорда. Имеются мужские и женские модели. Застежки и лямки регулируемые. Заказывайте товары прямо сейчас, оформляйте их на сайте и мы изготовим их вовремя еще до наступления сезона не затягивайте, будьте первыми!